Всем привет дорогие друзья, с вами Чаюк ТВ В данном ролике я расскажу все последние новости игры Among Us Которые будут касаться новой карты, которая называется Airship Когда она нас ждет, пока что неизвестно В этом ролике очень интересные новости, поэтому я прошу тебя лайк авансом Даже, пожалуйста подпишись на канал, если ты не подписан, потому что 80% зрителей смотрят мой канал без подписки Но твоя подписка меня очень сильно стимулирует, поэтому подписывайся Ну а мы приступаем к новостям я постоянно говорю то, что разработчики Among Us самые лучшие разработчики, потому что они постоянно что-то пишут своим игрокам, они очень сильно стараются над обновой и изучают новые механики. Поэтому я всегда говорю то, что нужно всегда к разработчикам относиться с уважением. Однако, если ты крупная компания, к примеру, Xbox, то тогда можно говорить с разработчиками Among Us в приказном тоне. Xbox пишет, а где же мой экспресса? И разработчики отвечают: слишком занят делами, не хватает времени, чтобы помолоть кофейные зерна. Мне кажется, или Xbox что-то попутали, или я чего-то не понимаю. Однако по ходу компании и наросла та компания Xbox очень сильно сдружились, и поэтому это не первый пост. А вот еще один пост, который писал Xbox игре Among Us. Аккаунт Xbox пишет, они же друзья, и прикрепят вот такую фотографию. И Among Us отвечает, а теперь поцелуй. Возможно, это было про то, что Xbox и Among Us дружат. Ну или, возможно, это две разные приставки Xbox. Я в этом не разбираюсь. Конечно, дружеские отношения компании Innerslot и Xbox, это все, конечно, трогательно и интересно. Однако нас больше интересует тема обновления. Мы ждем обновления для того, чтобы потестить новую карту и потестить новые шляпы, скины и тому подобное. Однако нашелся человек, который ждет обновления для того, чтобы покататься на лестнице. Ну как скоро январь закончился, а я просто хочу скользить по лестнице. И вот что разработчики ответили. Разработчики ответили вот этим постом, чрезвычайно конкретная информация, о которой меня никто не спрашивал. Напитки на каждой карте. скилд Отчаяние, мираж кью, соквыжималка, полюс, вода, дирижабль, скоро, вода. Но фантазия. Эээ, что? Да и вообще, в принципе, меня достаточно заинтересовал вопрос скользить по лестницам, ходить, ползать... Мусклизить по лестнице вот этого я еще не слышал. Ну или меня просто решил потроллить Google переводчик. Кто знает, кто знает. Мы уже достаточно давно ждем обновления и разработчикам каждый день просто тонны сообщений о том, когда же выйдет обнова. И разработчики прям горят. Они отвечают, конечно, спокойно, но они просто не проявляют свою агрессию. Вы должны добавить чоки молоко, от молочного шоколада боль проходит. И разработчики ответили. Каждый раз, когда кто-то спрашивает дату выпуска дирижабля, я делаю себе стакан кислого молока, от кислого молока боль проходит. Так что разработчики еще молодцы, что они себя сдерживают, а то я представляю, как бы они всех матом покрывали, если бы они это могли. Ну а так это, наверное, был такой тонкий намек. То, что чуваки, вы задолбали меня своими вопросами про обновление. Спросите уже мне что-то интересное, ну или просто о чем-то хорошем, напишите. Так что если ты собираешься писать разработчикам, когда же выйдет обновление, просто побереги их здоровье, нервы, пускай они просто потрудятся и выпустят нам наконец-то новое обновление, и мы сможем потестить долгожданную карту Airship. Но все же я не понимаю, зачем же разработчики выпустили так рано трейлера обновления. Получается то, что хайп нагнали. Но из-за такого промежутка времени, хайп-то ушел все равно. И получается то, что игру интересуются только те, кто в принципе до этого играл. Но если у вас появляются какие-то неполадки и вы еще не особо доработали карту. Ну, то, что, к примеру, прям много осталось работать над картой, то нафига вы так рано спойлерите? Однако, если когда-нибудь игра Among Us прям вообще упадет, напиши, пожалуйста, в комментарии, будешь ли ты тепло относиться к этой игре, ведь она правда классная. Ну особо классно, когда ты ставишь лайк и подписываешься на канал, если ты не подписан, потому что на этом выпуск новостей подошел к концу. Я надеюсь, то, что тебе данный выпуск понравился, ну а следующий выпуск выйдет завтра. Ну а меня ждет много работы, и я пошел монтировать. Пока-пока.